Здравствуйте, я сегодня хочу поделиться неожиданной вещью с вами, довольно интимной. Мне стали часто задавать вопрос в личку, я решила всем открыть. Меня спрашивают, что это за ожерелье у меня такое. Это вообще приобретение года моего 2017. -го. Я считаю, что это лучшее приобретение, лучший гаджет, который у меня был. Ну, не включая, конечно, телефон, ноутбук, который у меня был до этого. Вот эта вот штука очень позволяет мне сильно экономить время и использовать его максимально эффективно. Это наушники на Bluetooth гарнитуре, которые это самсунговские наушники, которые подходят к телефону, не подключаются к чему угодно, к телефону, к ноутбуку. Поскольку я не люблю тратить время зря, и любое время для меня очень ценно, для меня время это самый важный ресурс, но я обучаюсь постоянно, я все время слушаю какие-то интересные вещи, например, я с упоением слушаю подкасты и всякие видеоролики, которые записывает Евакадс, для того, чтобы сэкономить время, например, в дороге. Я подключаю эти наушники к телефону, включаю себе YouTube и вот смотрю. Смотрю всякие интересные штуки. А, посему настоятельно рекомендую. Если вы хотите сэкономить свое время или использовать его более эффективно, пользуйтесь наушниками. Кроме того, с ними очень удобно разговаривать. Вот лучше воткнуть себе и разговариваешь. Так что это себе такое неожидание <смех> это просто теперь стало моим незаменимым аксессуаром для работы такой лавхак как экономить свое время до скорых встреч